И всем привет! С Макс Риск, игра Зуба. Да, всем привет, Макс Риск. Сейчас посмотрим новое обновление, возможно, новую добавили. Так, так, так. Сейчас для то удалил ролик которые там не записались нам. Так, это вот, секунда. Удалить. Ладно, а это записывается. Вот это мне не нравится, так удли. Всем. Так еще раз, что нельзя подключить некоторое. Это да все нормально же? Ставь лайк, перезагружайся. Посмотрим, как мой скилл изменился за таких пару недель. Типа того. Значит, перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал, чтобы было чаще-чаще по этой данной игре зуба ролики. то нужно больше лайков. Ну, поэтому я записываю. Так, все, это вот этот комплект музыки. Я знаю, что любите музыку. Прям уже лайки поднимая что значит любите. Так что вам. Как там игразы возружается у нас? Что -то, как это не в курсе? У меня экран показывает другое. Вот вся музыка новая. Так, не забывайте взять свои награды на пути трофея. Ого, как громко, стоп. Она очень громко. Нормально. Сойдет. Так, значит, О, давно не заходит нам еще и некоторые значки. Посмотрим еще нового обнову. но нового, возможно, 2.4 вышла Это новая там вот того новый ранги всякие интересные. Она уже скоро выйдет. Классно. Новая версия игры. А, уже новая. А я хоть обновлю игру? По-моему, нет. Ну ладно, потом обновлю. Так вот, такая До сих пор оставаюсь. Возможно, когда обновляют игру зуба тогда она лучше становится. У меня как-то. Или у всех так. Может, не нужно обновление? Да, без обновления, конечно, игра никак не протянется. Обновление это фишка игры. Как я понял, да? Фишка ваша. Так, ходить рекламироваться тут. Так, давай-ка. Переначально ролика попишись на канал, поставь лайкос, смотри, что выпадает. Лари упадает. Отлично, давай еще одну. Кова на море Не такое, да. Ладненько. Видите, ничего не добавили, ничего не добавили, этому меня. Это, потому что я не обну, да? Как я понимаю? окей потом обновлять буду. Во время игры обновлять вам показывать рекламу не хочу. Без рекламы смотреть паночку давай, потому что 998 это очень-очень. Подожди, арак есть? Краб Эрл есть вообще? Можно найдем краба Эрла еще раз? Вот шикарно. охо -хо, хо Крабу Эрл! У тебя только два скина. Классно! Давай встретим его, хочу сразиться с ним. краб эрл против Оли. Ну скорее всего, я зато еще меньше Хабар есть. Потом посмотрим. Где краб Earr? Я ищу краба Эрла, пошли вон. Где краба орл так, при задании там всяких. Нажмите на значок оружия, вы наведете его на ближний врага. Окей, я все знаю. Пошли. Так, то по Плюс 14 кубков, это, наверное, шикарно. Так, давай сначала копьем. Потому что это толчок. Бомба тоже, конечно, толчок. Но сначала копьем. Потому что она ближе, конечно. Блин, это все нужно объяснять. Такое, вот. блин, стоп. Куда я? правильно пошел. Так, вроде ничего такого прикольного нет. Кстати, вот туда есть иконочка. Смотри, также есть иконочка закрыть. Вот такая она есть. То туда, то сюда можно. Попаду сейчас. Не надо у меня. Попал. Ха. Так, выпал легендарное оружие. О, где легендарно? Что-то пугаешь не так понял. Так, легендарное оружие. Я пошел за вами. Я очень быстрый. Конечно, неправильно туда, туда-сюда. Ну ладно. Так, гость, я иду на центр, возможно, что на центре. Лего лежит. Ну это тоже легенда такой серебряно, бронзовый. Нам нужны всякие оружия. Какой. какой жулик, жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Тихо тебе тут. Питро сделанным. Я не знаю, норм мастер да не задрал Ну пожалуйста, когда вас колоссал лайк. Ну у меня мало ХП. Отстань! Почему? Стой, пожар, пожа. Дал ему все мое лучшее. Почему я не дал ему? Как ты не заметил? Ты меня не видишь? Отлично. О, как у меня заметил, так нельзя. Я не понимаю, чего я их других не вижу. А, это 4 такие. 4 которые смотрят насквозь карту. Вы прикалываетесь? Или как это делается? Я никогда не видел. Там ныкается как он про меня узнал сейчас как он знал про меня что за читы? эти четыре пожалуйста убейте так косточка ты где я косточку а вот чем делаю я ж могу кушать блин забыл про это так кушай давай хоть это да тут, тихо, тут блин я мазила я знаю отстань поэтому ты должен отстать от меня хитро сделаны хитро сделаны меня бот, тут хитро сделаны Но я буду ФКшить. Ждать его, так скажем. Лисинок, жди. Жди там бесконечно время. Давай, давай, давай, входи. Ха! Обманул его! Не, ну жесткие чуваки. Они просто типа то крысят. Но мы их обходим. Так, тихо-тихо. Все, меня закрысил один чувак. Ха -ха -ха. Спасибо, что. Атакуйте друг дружку, а то тимиться нельзя. Я понял, что было оттакать тима Попал! Попал! Куда лисенок пошел? Нет! Куда лисенок Пошел вон! Пошел вон, лисенок! лисенок хитро сделанный. Нет, нет, я Еще один лисенок А, два лисенка Нет! А! лисенка Что происходит? Сейчас на кп все идут. Все просто на ХП идут. Наверное, это самое них оружие может быть новый предмета добавить только вот если нового нового то это лайк конечно будет Ну, вообще не знаю что какие гайды вам рассказываете разработчикам ну или там вы скажете хайды. так тихо-тихо плохого на тебе это сделанный а не выбил он тут стоит нет не сможешь не сможешь Нет, нет нет нет нет нет! ХП! Нет! Да! Блин, это конечно жестко было! Крабарла не встретили, но это жесткость. Да. 14, 14. Откуда я мог знать, что я тупо займу? А, ну да, 10 кубков. И восьмая сила, могу 9 вообще. Давно не игра этому затащил. Ну ладно. но увлекательный игра, согласен. Ссылки на канал мы в описании. Возможно, Roblox и то лучше будет. ПВП шкам я и там, и там выигрываю. Просто пиши roblox Макс риски найдешь кучка но там есть копии некоторые которые там создали такие вот давай делайте копию а остальное твоем откуда давай. вот так вот на стриме там поговорили вообще это не суть игры, да? пошли еще раз Конечно, жестко. жестком так там все нормально что хочешь сих пор не бывает, не убрали этот бах когда там показывается может быть что-то нужно накрутить на строчках. Ааа, на этого нового дону. Дона запранкуем. Только сейчас Дону будет идти сюда вот и вот не кусать. Ага, все закидало мне. Спасибо большое, но это зря, потому что я их вам хочу. Мне просто скучно. А-а-а! Хитро сделано. Сейчас, подожди. А-а-а, Не, не, не! Больно! Я боюсь с одним оружием играть, гулять, да? Бам! Мимо, вся пошел вон! Я ухожу, потому что ничего нет, у меня только один лук. Как я буду профессионал по лукам? Никто не может так делать. Один лук против всех. Это челлендж столько Кто это вообще делал? Никто вообще, наверно Наверное, да? Попробуйте это тяжело будет. Будет. Я еще не профессионал по этой игре. Когда вот профессионал в соответствии, я попробую это квест выполнить. Одно оружие и все, и ты тащи. Попробуешь. Может быть гендарным оружием? Где, где, где лего, кстати? Попал. Попаду сейчас. Не. Не. Не. Не. не же говорил, нет. О, лего! Откуда это этого лесенка лего? Я не понимаю. Почему? Всех лего бывает. У меня нет леги. Так она долго, Олега собирается. Соответственно, легендарное я не хочу показать оружием никому. Потом сильный призик сделан, как хопа она. А ты не видел мне сильный призик? Так показываю немножко, потому что никто не видит. Я так думаю. Так, всем игроков. Теперь я опасный игрок с бомбочкой. Лег... Э, золотое легендарная, бронзовая. Потом идет серебряная, потом идет золотая. Потому что легендарно Хопа у него лук золотой, капец все происходит. Попал. Попал, отлично. Отличный бой был. Пошли дальше. Кого провочи, я про сигнал уже. <laughs> Наверное. Да ну. Да <laughs> я не знаю, что происходит, как на... Ч, блин, ну иди сюда, Макс Риск. Я иду, иду, иду. Иду. Иду к тебе. Это было изично. Да ну тебя. нет не, не, не хочу тусоваться. Блин! А, может у меня укол? Мне был укол вообще. Или мне пранкует игра зуба Что мне был укол и аптечка мне не использовалась. А ну сейчас посмотри, какие мне предметы. Ну-ка посмотрю сейчас. Будем возмущаться, да? Как это так понимать? Стоп! Куда зашел? Куда зашел Не хочу! а заставили! Заставила игра играть! А вообще что без происходит! Так, золотой гений и тут у нас. Почему бы не называется вот о Это было, было вообще шикарно. Так а не чувак, слой хочу тоже быть злым. А, а, а вот таким вот. А, вот таким вот. Сюда, разозлил меня ты. Иди сюда, да, иди ко мне. Я иду к тебе вообще-то. Давай, сразимся. Я знаю, что да, я очень хитрый. Я буду такие вот дразнить его. А ну иди сюда. Съем тебя, как будто какие-то танки. Попал? Нет. Нет. попал не попал не блин может быть лари попал не да блин как это происходит попал не как это происходит на ему лук мне отдал все таки на мне не страшно потому что я хп могу зарегенерировать я слышу голос лари отлично флаг сдаюсь а ага. вам Убил. Шикар, конечно. Ну, блин, ну, ну, ну, б... Ну, блин. А! Убейди вот джека. А, я могу кушать точно. Я, наверное, бессмертный. Это, конечно, тяжело будет играть. Так, я знаю, что вам нравится, я увлечу немножко. Звук музыки. Так, минус один кубок. Нет. Не хочу минус один. Знаете, если хотите побеждать, то берите Оли на 15 уровень и тащите. На клавиатуре или на мышке. Лучше на клавиатуре вообще. И не больно пальцем. Когда ты геймер, то, соответственно, нужно на ПК. Я не знаю, типа... Да, блин, так нечестно. Так нечестно, Молли. Блин. А другие песни наши там, там нету питомцев. Так нечестно было, но вернись. Задняя атака. А, так нечестно было заднюю атаку давать. Так, где вот я в эту? Я вас искать плюс один кубок, отлично. Хватит там меня радует. но я ищу соперника. Соперника, равны со мной хоть. Или выше меня. но слабых тоже, конечно, можно. Попался! Хована! Иди сюда, попаду еще по тебе. Баху, уходи ему! Попал? Нет. Иди сюда. Иди сюда. <смех> не хватит. Может быть, тот кто-то -то есть, но не хочет отзываться. Да! Попал! Я на снайпер кстати, просто поиграл убрал э, в Роблокс и научился. Поэтому я вам тоже советую играть. Выиграли другие, чтобы прокачаться себе. Кого на мимо? Ну, наверное, как-то так уж поделать. Попали все таки Да, пошел вон а! Я думал, мир, а он такой, на тебе. Какой хитрый, лисенок. Да клесенку, давай. Все-таки топ-2 займем скоро. На! На КП, На! А! нет не, не, стой! Заяц, стой! На, блин! Лего, стой! Почему тебе легадар и Тихо! Попал! Тихо. Не подходи. Не! Не делай этого. Ай. Ай. Ай. Жить хочу. Ну блин, ну это так нечестно. Почему ты крысишь? Так нечестно, блин, моли, хитро сделано. Вообще, если после просмотра по и не встретили рака, но встретили хитрых людей. Самые хитрые люди в зубе. Или Бравл Старсе. Брав Старси там поменьше. Вот хитрые люди зубим. зуби. В Соответствие, мы их, конечно же, не проучили. Топ-1 здание там. Потом топ Из-за этого... бомбочка не Самое чего, классная. Еще башня. Как я разрушу ее? Дог разрушается. Ладно, что поделать. Такая уж и... Победа. Он победил все. Спасибо за просмотр. Я думаю, было честно. Всем удачи. Всем пока.